И вот, собственно, он, финал, дамы и господа, а им турнира G2 Rise, он же Егор, Егор, Егор, одну секундочку, блин, я же ведь где-то отдельно себе специально прям выписал, чтобы не забыть и черт возьми забыл, Егор Петров и Бревзор, он же Андрей Гавриленков. И счет у нас, кстати, уже очень быстро меняется на 1-1 Карта АИМ хедшот. достаточно интересная карта Арморы разбросаны по центру экрана вместе с МПшкой Не совсем понятно, для чего там лежит МПшка Я всегда задавался этим вопросом Две МПшки, это, конечно, круто, но не на АИМ-карте Райс, так, прошу прощения, Райс делает второй Килл по своему сопернику, естественно, правила стандартные, и победителем становится тот, кто выигрывает 16 раундов, счет у нас 2-2. Коллективы, между прочим, коллективы, ну привычка, привычка того, что Counter-Strike обычно бывает 5 на 5. Бредзор не без проблем, но все-таки справляется со стрельбой и таки забирает рай, сам счет 3-2. Начало, ну, такое, кстати, хочу сказать, плотненькое Вроде бы нет какого-то явного лидера в этой перестрелке Ну, видите, видите, какая чехарда происходит у нас, да? То Райса убивает Бревзора, то Бревзор убивает Райса Ну, вот как-то это интересно и это действительно интересно. 53 хп против 42, и 42 хп Райс отъезжает от меткого выстрела Бревзора. Счет 4-3. И да, две снайперские винтовки находятся наверху, и судя по всему, заодно из них пытался быстренько сбегать Бревзор. Но Егор против таких раскладов вещей, и счет становится 4-4. Это вам уже не шутки, а следом, кстати говоря, моментально счет меняется на 5-4, и Егор уже теперь выходит вперед. Хороший минус от Бревзора, в наглую решает просто выбежать вперед, естественно, без армора стреляться здесь с никамильфо не очень удобно, поэтому тот, кто все-таки владеет армором, всегда будет начинать с небольшим знаком плюс Счет 6-5 в пользу g Райса И вот произошел небольшой визуальный контакт, Бревзор, отличный хедшот, минус Райс, 6-6 но вот вы посмотрите, дорогие мои друзья, даже в матче 1 на 1 какая-то интрижка все-таки есть. Отличный хэдшот от Бревзора. А вот тут хочу вам сказать понимание. Понимание респаунов. То есть Бревзор четко знал, что его соперник зареспаунился за ящиком, и поэтому его, естественно, там ждал. 8-6 победа в первой половине за Бревзором. Последний раунд э, первой половины начинается, и Бревзор здесь без шансов урабатывает своего соперника. Три раунда к ряду забирает Бревзор, и вторая половина стартует. 9-6. Здесь, конечно, не стоит говорить о том, что команды должны смотреть на экономику. Закупаться здесь не приходится, поэтому все абсолютно без разницы. Еще один минус от Бревзора, прошу прощения, счет 10-6. И Бревзор берет паузу. Не знаю, для чего, конечно же, Андрею паузу сейчас потребовалось, Но, вероятнее всего, какая-то сложность, какая-то трудность. А может быть... Скатался, например, коврик от мыши Вполне себе такая вот а, возможность есть Ну а пока пользуюсь случаем Хочу вам озвучить, дамы и господа Результат голосования в моем паблике Который я запускал И, естественно, там было, собственно Голосование заключалось в чем? В том, что кто победит По мнению всех проголосовавших И единогласным, единогласным решением Чатик, не чатик, прошу прощения, а подписчики паблика ВКонтакте проголосовали за Бревзора 100% против, разумеется, нуля На Ютубе, собственно говоря, в данный момент вы также можете проголосовать И здесь чуть-чуть более как-то равно, что ли, идет Ну, равнее, чем 100 против нуля, но 73 против 27 в сторону также того же самого Бревзора ну а здесь снова понимание респаунов И Райс э, забирает Бревзора а 10-7 10-7 И вот э, просто так Собственно здесь победить не удастся и Еще один минус от Бревзора Это уже 11-й фраг и естественно 11-й раунд Вот сложность Сложность все-таки конечно присутствует Но ребята понимают кто где респаунится И это в принципе дает возможность Чуть ли не со своего собственного респауна Уже начинать прострелы Как вы видите понимает прекрасно Бревзор Что его соперник слева И вот это попадание 4 хп. Остается у Андрея, его тут же хоронит Егор. Это жесть, дарамы. Дора Дамы и господа. 12-8. Но все-таки расстояние в 4, а уже на этот момент в 5 матчпоинтов. Конечно, болезненно будет сократить, но никто не говорит о том, что это будет нельзя сделать. ой ой ой ой бревзор! А вот нечего стоять ворон считать, как говорится. Отличный минус от Егора. 13-9. Вот, всего-то навсего один прострел, а следом еще и второй практически прострел прилетает. 13-10. Накал страстей, дорогие мои друзья. Ну, тут прям как-то совсем-совсем не очевидно, кто ж победит. Еще один минус от Райса. И это уже 13-11. Вот это экшен, дорогие мои друзья. Давненько я вообще, в принципе, не смотрел ни аим им турниры, ни сам, естественно, еще дольше не играл. В эти самые. АИМ-карты, но помню, когда-то во времена еще фраг-арены я очень любил позависать на АИМках, и АИМ-хэдшот была моей любимой картой, респауны знал, естественно, все наизусть, но, к сожалению, сейчас уже, естественно, все позабыл 14-12, близится победа для Андрея, и теперь уже 15-12, то есть тут в случае чего еще и овертаймы придется играть но если они, конечно же, здесь есть. Но Десайдер, собственно говоря, пишет у нас Бревзор. А, точнее, не Десайдер и не Бревзор, господи. Сервер пишет, что это матчпоинт. И теперь уже, естественно, ни одного раунда проиграть Райсу попросту нельзя. Мне вот здесь не угадывает, не угадывает с вражеским респауном. Три хп остается после не самой удачной перестрелки. И Андрей таки хоронит соперника, выигрывая первую карту. Счет 16-13, дорогие мои друзья, и Андрей становится победителем по результатам той самой первой и достаточно важной карты. Почему важной?